Девушки отдыхают Давай, Толик! Какой с колено нельзя бить! Колема нельзя! Но он же захватывает. Мастер. Да какая он разница, вы что? Давай локти включать, да? Не Сейчас не мы ловить будем, будем ваших всех тогда. Предупреждение. Один балл. Бал. Мы не можем, что хотел удар ну прошел. Давай, ну когда пуба борются. Если ничего нельзя, побаливайся. Давай спешим, давайте А как им расцепиться, если они сцепились, не могут. Давай, Толик!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 Готов к концу? Быстрее! Вот и шо! РОККИ! Быстрее! Вот 4. Синий. <клес> а я принимаю свое решение. Толкать. Толкать, толчок. Я буду наказывать. Снимать баллы. Да лги палки шоком, не верите сюда, Больше! Да не приедете, ведь вы так себя ведете Мужчина, вы, видите, сюда. Нормально ребят, я заступаю за своих, это нормально, потому что он перед вами. Нельзя ходить, на ковер внести бой самой, ведите, пожалуйста. Я вели. не веду бой, я не возьму. Подождите, Ринка! Вот Привут. я не вошла. Я просто наставляю ученика, когда вы разводите. Нельзя! Это, нельзя! Это, не это. Все. Ваши правила нельзя! Да,